А я что-то не пойму, для коронавируса 60 лет, ты старый и находишься в зоне риска. А вот для пенсии, блять, ты молодой и в отличной форме. 3 мая. Районная больница. Хирургия. Отделили чистую и грязную зону. В реанимации лежал больной. Ординаторская, врачей там дальше отделились кстати кухня столовая тоже там в холодильнике еда там нас не пускает, время пол второго еще не кормили Нет никого. Больница пустая. Ну соответственно, туалеты общие. Нет ни антисептиков, ничего. Вот мыло общее, опять же. Все. Туалет и Сегодня утром только помыли полы с хлоркой все. Больше ничего не делается. Одели комбинзоны на себя, врачи ходят. Из чистой в грязную зону. Вот из пяти тех ламп. Работает только одна на весь коридор. Время, опять же, говорю уже пол второго, людей еще не кормили и не пускают никуда. Ну, там ходят врачи. С чистой глянцевон.